Фактажа, наверное, такого серьезного не могу предоставить, но я очень сильно надеюсь, что uh, с каждым годом людей, которые интересуются и, и понимают современное искусство, становится все больше и больше. Это не единственный объект, это uh, то, что нам удалось привести очень много интересного искусства из-за из рубежа. И это вот то, что нам, мы считаем очень большой своей заслугой. По правде говоря, как только заканчивается э, фестиваль, э, вот происходит демонтаж, буквально со следующего дня мы начинаем готовить следующий год, и команда безостановочно работает в течение всего года, потому что она э, должна привести как можно более интересное, э, интересное содержание, интересное искусство, и поэтому э, для того, чтобы это все произошло, надо сильно заранее со всеми договариваться. Фестиваль станет больше. У нас будет больше крутых и интересных галерей. У нас будут очень интересные выставки. Мы привезем очень хорошие имена, арт-имена мирового значения. И думаю, что украинскому, и не только украинскому зрителю, будет интересно. Кстати, здесь я тоже говорю, что мы очень много внимания уделяем приглашению также иностранных гостей, не участников, а именно зрителей, чтобы формировать имидж Киева как некую культурную столицу Восточной Европы, потому что мы находимся в очень удачном географическом положении, которое нам может позволить э, сформировать здесь некий такой арт-хаб э, между Востоком и Западом и местом встречи для э, представителей культурной общественности из, э, из с Востока и, собственно говоря, с Европейского. Санта хочет делать мир добрее и лучше, а я хочу сделать мир лучше. Ну, как бы не обязательно добрее, но, по крайней мере, чтобы он был более красивым. Голосуйте обязательно, потому что я не говорю, что за меня, голосуйте за лучших. Я уверен, что среди кандидатов наверняка найдется люди, которые делают значительно больше, чем я. Но смотрите, что для вас важно. За тех людей, которые вас вдохновляют, вот за тех голосуйте.